Всем привет. Компания на нагазу.ру. Очередной монтаж метанового, метана ГБО на метане. Оборудование Клин привез бушные в хлам умотал Кирилл и приехал на Элан 2015 год выпуска. Машина под субсидии не попадает, поэтому даже не стали предлагать ему новое оборудование. Обычно многие совершаются сразу на новое оборудование, так как скидка большая. Оборудование новое, плюс карточку получает. Здесь баллон на 100 литров. Баллон не совсем до конца встает. В идеале здесь, конечно, на 90 литров стоять. А ближе к спинке сиденья встает. Но деваться некуда. Баллон на 100 литров. Вот так он встал. под капотом редуктор уже закрепили и заправочно закрепили осталось проводку и форсунки Андрей, посмотри на данный момент если устанавливать новое оборудование машина попадает под субсидию то установка выйдет в районе 45-50 тысяч рублей плюс выдается карта на 27 тысяч рублей от Газпрома на заправку если же вот в данном варианте бушное оборудование полностью, то есть трубки, шланги, расходники только добавляем, установка выходит в районе 15 тысяч рублей. Поэтому, если машина под субсидию попадает, чаще всего снимают, как бушные продают, тем, у кого машина под субсидию не попадает, и ставят новое.